Вперед, шерешак, за мной. Дивизия, гвардия. Все взяли с собой. Да. Так, тебе не тяжело? Дай. Нет. Дай. Ты будешь снимать, только Дай. не, не тряси, пожалуйста, камерой, ладно? Дай. Ногами шевели, а камеры нет. Да. Понял? Все, вперед, А мы боимся оказать на урок. Мы же не хотим. Всем привет! Вы на канале Любовь Таежная. Ускорите! Заходите ли. к нам. В гости у нас весело. ускорители! Любовь. Любовь Таежная! Ускорители! Что вы кричали? Не надо тратить это. Это число воскресенье? И мы с своей дружной семьей да, да, идем в воскресную школу. 31 месяц. Что 31 месяц? Ой, 31 день. 31 день? Нет, в декабре. Ага. Вообще, если неделя сам, 31 минус 7, 24. Да ладно. Так, короче, у нас сегодня такой насыщенный будет день, как вчера. С утра мы идем в воскресную школу, потом мы идем в Чекин, ну, там обедаем, потом мы идем на концерт иллюзиониста, то есть фокусника, потом мы идем кататься на ледяных, на ледяных фигурках, если они там сделаны уже на площади. Хотя бы одна. Ну хотя бы одна, да. Там говорят, колодец должны были сделать. Потом, потом, потом, потом, потом мы куда идем? На каток. Потом мы идем на каток. А потом, если останемся живые, то придем домой, наверное. Вот так вот. Толя, скажи всем привет. Всем пока. Максимка, скажи всем привет, я тебя не вижу. Гудбай. Ну ладно, всем пока. До встречи на следующем пункте. До следующего года. Следующий пункт у нас будет... Сегодня пришли в воскресную школу. Благодатный дом называется при тихинской иконе Божьей Матери. Здравствуйте. Здесь мы изучаем вот, старославянский язык. Несколько учеников сидит. И одна мамочка. Как называется? Храмный иконостас. Православный иконостас. Вы будете изучать? У сначала была храм Верия, теперь потом Великий Завет, потом Новый Завет, потом История. Славянская церкви, Белославная церковь, Белославная церковь, Литургия, Всеночное бдение называется, и основа церковно-славянской грамоты. Вот вы с другим учителем изучаете вот эту церковно-славянскую грамоту. У всех детей такие есть в а вот это церковь, а вот иконостас, да, православный иконостас? Коридорчик такой, коридорчик, здесь икона Кирилла Мефодий. Это основатели церковно сламянской грамоты, азбуки вернее. Это наш митрополит пермский. Кунгурский Мефодий его зовут. Так, это значит у нас рисунок нашего храма, Тихинской икона Божьей Матери. Здесь еще один класс, где же свет-то включается. Что-то я не понял. Сейчас включим свет. Наоборот, включила. Причем не знаю, где тут включается свет. Это другой класс для дошкалят деда Класс такой оборудованный. Икона, часы, доска, какая-то игрушечки Тут ведет другой преподаватель. Он ведет для Начали мы ходить в воскресную школу, скажу вам по секрету, с четырех лет. Только исполнилось четыре года. Сейчас ему будет десять лет. Вот мы шесть лет ходим в церковно-славянскую воскресную школу. Благодатный дом при, Тихин, при храме Тихинской иконы Божьей Матери. Вот. Ходим мы, конечно, каждое воскресенье. Дети привыкли, у них никаких нету совершенно на эту тему. Там еще один класс, там еще детки учатся. А у никаких у них на эту тему нет совершенно возражений, потому что для них это так же естественно, как, на каток, как, как обычная жизнь. Да, хочу туда выглянуть в окошко, вот, я э, в былые годы немножко позволяла себе, знаете, а этот домик раньше был, церкви принадлежал, поэтому вот здесь такие старинные решетки, сейчас его вернули в церковь, и, и сделали ремонт на втором этаже, и дети здесь занимаются, вот. и мы ходили каждое воскресенье, конечно, это было не всегда охота, Другой раз уже можешь себе позволить, пойти, типа я там приболела, ой, погода мороз, дождь или еще что-нибудь. Вот. И пропустила несколько раз, допустим, да. А у меня еще сын, который сын мой, он тоже приходит в храм. И после церкви всегда приходили ко мне домой, там чай пересидели. Вот это я показываю, знаете что? Нашу лысую гору, горнолышка, там телеке. Вот И тут наш сын пришел и говорит, мам, что-то я тебя сегодня в церкви не заметил, не увидел. Прогул тебе сегодня, мне сказал сын. Мне стало так стыдно, и с той поры я себе зарубила на носу. В любую погоду, живая или мертвая, я должна прийти в храм. Вот они поют молитву сейчас, сырю небесной. Пойду, подслушаем перед началом занятия. Урок номер 14 открываем. Страница 28. Вот так внимательно что толя карандаш сломанный оказался и так работать начинаем внимательно страница 28 сегодня у нас с вами еще одно знакомство с событиями христианского мира пожалуйста святого духа 5 Трой, троица. Хорошо. Мы помним, что Христос своим вознесением обещал ученикам, что им будет после от Бога Отца. Какая-то музыка играет. Мы находимся в одном из кафе. Как это называется сейчас? Фастфуд, короче. Наслаждаемся кофеечком. Мальчишки у нас там сидят, наслаждаются. Вот такая у нас торговый центр в нашем провинциальном городке. Мы здесь каждое воскресенье проводим время, немножко перекусим. А мальчишки вон там. Нашла? Нашла меня? Точно. Это мой сегодняшний ролик, между прочим. Значит, я подписана? Под... Тут же в этом торговом центре, проходя мимо, мы нарвались на игру. Танки с дистанционным управлением, совсем недорого, 150 рублей два игрока. А сколько минут игра то Десять минут играть. Попал. Вы что друг друга стреляете? Да. И чё? А как видно, что попал? Надо в дома стрелять. Убьешь что ли ты его? Выключись, включи. Так. Максим, стой! Максим, перчатки надо? Перчатки? Нет. Перчатки надо? Нет? Вот, вот тут музыка такая играет. Мы сейчас покатаемся на катке. Вот здесь недорогой у нас 30 рублей. Без ограничения времени. Вот, мы каждое воскресенье сюда приходим. Но в этом году первый раз. На Коньки стали немножко маловаты. Ой, какая прелесть, какое счастье, дети. Жаль, что в моем детстве не было такого счастья. Максим, конечно, всех организовал вокруг себя, преимущественно девочек. Вот. И они... Пришли спортивный клуб, где они занимаются джудо. Сегодня здесь не будет тренировки, сегодня здесь будет, сегодня здесь будет концерт фокусников. Фокус. запрещено здесь быть. Тебе почему? Тебе запрещено. Гаврик, Гаврик, сюда иди. Гаврик, ты куда пошел? Ты не туда пошел. Так, значит, день этот продолжается. Ой, День продолжается, сегодня все, еще 24 декабря 2017 года. Дети у меня смотрят концерт Иллюзиониста. Привет, Таня, казачка, твоим платочком от наших платочков привет. Ты его просил? Да. Разобрались? Да. Концерт понравился? Да. Мама, знаешь, я не говорила, а у меня мысли как будто говорили. Да ты что? Что говорили? Мам, Максим, мам, посмотри, у него был, у фокусика был... Друг! Не расслабывай. Потом мальчик... одного мальчика он вызвал. Угу. Я сам, когда у него у вас... Это меня уже. Ты рассказываешь обо мне. Нет, это про мальчика какого-то говорит. Это я вообще. это меня. Это был ты? Да. Ну мы... давай ты был тогда каким-то мальчиком. Нет. Это про меня. Когда я вышла, там какая-то мортичка. она мне говорит... Видишь, Максимка? а хорошо. Когда убирали? да, что она сказала? Что? Давай Я сказал. Давай целоваться. Ничего себе. Мам, когда его убирали? не, не надо. не надо. Давай Мам. Он ее уносит? Она такая кричит. Я тебя люблю. Я тебя поцелую. Щечку. Это было самое интересное там? Я, меня, я меня, посмотри, мам. А. Дай мне руку. Давай. Смотри, мам. Вот, покажи, фокусник. Так. Он мне кого-то с силой мыслей. дай ему... Он его... Он меня Я ее... Я ее... Да, девочки, такого не нибудь любить, да, девочек. они а девицы целовали, да, в щечку. Так, где Гаврик, Гаврик, Гаврик? Ну что, и барсик. Э, барсик тут, Барсик, Барсик, Фонтур. Барсик, где он? Все семейство вышло гулять. Домой, я, хочу, я, я, тебе подожди, Максим, я пошла в магазин, надо хлеба купить Мам, и пиццу. Дай, дай, дай, В общем, я сейчас хожу в магазин, потом надо мне приготовить еду на всю семью, как обычно. Выучить уроки с детьми. Нет, не выучить, я, конечно, ничего не учу. Я их просто так одним глазом наблюдаю, как они что-то делают. Положить им деньги на питание, на дорогу и таким образом... Наверное, мой день сегодня закончится. Сейчас время уже пятый час. Съездили мы, посмотрели дом. Дачу, вернее, хотим купить дачу с детьми, взрослыми. Съездили, посмотрели. Нам, в общем-то, понравился домик дачный. И мы, наверное, его купим. Так что на сегодня всем пока. Спасибо, что меня посмотрели. Спасибо, что дошли до конца. Вот. Всем добра, любви, удачи. И всем пока. А вот это наша бомбежка. Видите, здесь был военный городок. У меня очень много там видео, наверное, 8 или 10 про военный городок. И если вы зайдете на этот плейлист, то вы все увидите. Это мы летом делали обзор всех этих зданий и строений. Но здесь не, не все так запущено. Вот тут есть и хорошие здания. И даже вообще прекрасные. Ну, а это вот территория бывшего полка. Здесь, на этой территории, до 99 -го года находился учебка ПВО. Учили на ПВО. У меня много видео на канале по этому поводу. Ну, вот так и живем. Как я сюда попала, можно посмотреть в одном из моих видео. По-моему, называется оно... Просритение что